Для установки приложения Telegram на телефон заходим в Play Market. Это для Android или App Store для iPhone. В строке поиска вводим Telegram и выбираем э, программу. Нажимаем «Открыть», «Начать общение», «Разрешить». Вводим свой номер телефона, далее. На телефон приходит сообщение с кодом, вводим его и нажимаем «Далее». «Разрешить», еще раз «Разрешить». Готово, приложение установлено.